Приветствую вас! Меня зовут Ирина Кириковская. Благодарю вас за подписку. Обещанный подарок вы сможете скачать с Яндекса. Ссылка курса находится в конце письма, который вы читаете. Если нет, то пройдите по ссылке, которая находится в описании под этим видео и получайте бесплатные подарки для систематизирования бизнеса. Надеюсь, что бизнес-курс по Facebook будет вам очень полезен для продвижения вашего бизнеса в интернете. В последующих письмах вы также будете получать от меня практический, ценный и полезный контент для успешной работы в интернете и развития вашего бизнеса. Это будут материалы про способы продвижения по трафику, нахождение новых клиентов, Использование новых ресурсов, продвинутых инструментов и платформ, которые действительно дают результат. На сегодня ни один бизнесмен в интернете и не только в сети нуждается в постоянном целевом трафике. Трафик – это ресурс, который нужен всем и в больших количествах. От него зависит успех и процветание любого бизнеса. Без трафика – нет бизнеса. Бизнесом в интернете я занимаюсь более 8 лет. За это время в интернете многое поменялось и изменилось. Способы привлечения, методы продвижения. Каждым годом открываются новые платформы и сервисы для работы в сети. Появляется море приложений для развития бизнеса. Но... Неизменно остается одно, где взять трафик. Сегодня старые способы, которые давали возможность зарабатывать раньше, не работают и приносят маленькую прибыль. Люди стараются подружиться в социальных сетях, предлагают чудо-бизнес и спамят в личные сообщения. Я думаю, с этим вы уже сталкивались. Везде, где можно и нельзя, раскидывают свои реферальные ссылки, чтобы запартнериться. Назначают Тройные, а то и четверные разговоры в скайпе. Но на самом деле большинство не читают эти сообщения. игнорируют звонки по скайпу. Потому что у каждого есть свои направления. Всевозможные бизнесы, если так их можно назвать. Так как в основном это лохотроны и банальные пирамиды, которые выкачивают с людей деньги. Со временем они развариваются, но растут новые, как грибы после дождя. Тем самым подрывает авторитет настоящего бизнеса, надежду, доверие и веру людей. в То, что в интернете можно зарабатывать приличные деньги, никого не обманывая и не навязывая. И здесь, конечно, исправить ситуацию может только профессиональный, системный, автоматизированный подход – и совершенно новые знания. Не заставлять, не втюхивать, не убеждать. И это возможно. С этим я и хочу с вами поделиться. Я помогу вам привлечь трафик на ваше направление. Вы можете посмотреть, чем я занимаюсь. Все ссылки будут под этим видео в инфобоксе. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Если вам будет интересен вопрос о сетевом трафике, ваш бизнес, с удовольствием на него отвечу. Поделюсь информацией о платформе, которая генерирует мне трафик и доход на автомате. При этом я ни с кем не общаюсь и не отвлекаюсь, используя свое время с пользой для себя. Ссылку можно получить только при личном общении. Я не раздаю ее всем подряд и под этим видео вы ее не увидите. Оставайтесь со мной. Ждите моих следующих писем. В них я буду делиться с вами очень хорошими платными курсами. Но вы их получите бесплатно, так как вы являетесь моими подписчиками. Также я буду делиться совершенно бесплатно своими наработками, благо опыт у меня большой. Надеюсь, что вам это поможет в ведении вашего бизнеса. И мы с вами подружимся. И, наконец, вы поймете, что проблем с приглашениями и продвижением вашего бизнеса не существует. Самое основное – это ваша подписная база, утепление контактов, с которыми вы встречаетесь в сети интернет. Это возможно, если вы даете друг другу какую-то полезность. Я вам эту полезность дам. До новых встреч, до следующего письма. Всего доброго!